Евангелие от Матфея, 18 глава. В это время ученики пришли к Иисусу и спросили Его, кто самый главный в Царстве Небесном. Тогда Он подозвал к себе ребенка, поставил его посреди них и сказал им, истинно говорю вам, до тех пор, пока не изменитесь в сердце своем и не станете подобны детям, вы не войдете в Царство Небесное. Тот, кто умолится, подобно этому ребенку будет самым главным в Царстве Небесном. Кто принимает одного такого ребенка во имя мое, тот принимает и меня, тому же, кто побудит кого из малых сих, верующих в меня, кто оступится. Лучше было бы, если бы ему повесили на шею жорнов и утопили в море. Горе миру этому, из-за камней преткновения, которыми он полон. Ибо этих камней преткновения не избежать, но горе тому, по чьей вине появляются они. И если рука твоя или нога твоя виною тому, что ты споткнулся, отрубите ее, и выкиньте ее прочь. Ибо лучше тебе войти в жизнь вечную безногим или безруким, чем при двух ногах и двух руках быть вергнутым в вечный огонь. И если глаз твой виною тому, что ты споткнулся, то вырви его и выкинь прочь. Лучше войти в жизнь вечную с одним глазом, чем иметь два глаза и быть вергнутым в огонь ада. Смотрите же, не обижайте малых сих! ибо их ангелы на небесах всегда находятся перед ликом моего небесного Отца. Ибо Сын человеческий пришел, чтобы спасти все потерянное. Что вы думаете, если есть у кого-то сотни овец и одна из них отбилась от стада? Разве не оставит он оставшихся 99 в горах, и не пойдет искать ту одну, что отбилась от стада? Истинно говорю, если найдет ее, то обрадуется ей больше, чем остальным 99 которые не заблудились. Также и Отец ваш Небесный желает, чтобы ни один из малых сих не был потерян. Если твой брат согрешит против тебя, пойди к нему и поговори с ним наедине о своей обиде, и если он послушает тебя, то ты вернул себе брата. Но если он не послушает тебя, то возьми с собой еще одного или двух человек, чтобы все было подтверждено устами еще двух или трех свидетелей». И если он их откажется выслушать, расскажи об этом церковной общине. Если же он откажется прислушаться и к мнению церковной общины, то относись к нему, как к язычнику или как к сборщику налогов. Истинно говорю, когда вы будете судить на земле, то это будет суд Божий. И когда вы обещаете прощение здесь на земле, то это будет Божье прощение. И еще скажу вам, что если двое из вас на земле договорятся, и оба будут молиться об этом, то это будет исполнено для них моим небесным Отцом, ибо там, где двое или трое соберутся вместе во имя мое, буду с ними я. Петр пришел к Иисусу и спросил его, Господи, если брат мой грешит против меня, то сколько раз я должен прощать ему до семи раз? И сказал ему Иисус, говорю тебе, что это будет не до семи, а до семи ж до семидесяти раз. Царство небесное поэтому можно уподобить царю, который захотел собрать долги со своих слуг. Когда он стал с ними рассчитываться, к нему привели слугу, который задолжал ему десять тысяч талантов. Но так как слуга не мог расплатиться, господин приказал продать его вместе с женой, детьми и со всем его имуществом в уплату долга. Тогда слуга упал перед ним ниц и сказал, «Потерпи немного, и я расплачусь с тобой». Господин сжалился над слугой, отпустил его и простил ему долг. Этот же слуга пошел к одному из своих собратьев-слуг, который задолжал ему сто динариев, схватил его за горло и стал душить, приговаривая, заплати то, что ты мне должен. Тогда должник упал на колени и стал умолять его, потерпи, и я уплачу тебе сполна. Но слуга этот не пожелал так сделать, а пошел и посадил того должника в темницу, пока тот не уплатит ему долг. Когда другие слуги увидели, что случилось, то очень огорчились, пошли и рассказали господину о том, что произошло. Тогда хозяин призвал к себе раба и сказал ему, негодный раб, ведь я простил тебе весь долг, потому что ты молил меня об этом. Так разве не должен был и ты проявить милосердие к своему товарищу, если даже я сжалился над тобой? И в гневе господин приказал наказать его и держать в тюрьме до тех пор пока он не выплатит всего, что был должен. Так же и мой Небесный Отец поступит с вами, если от всего сердца не простите своего брата.